Новенький такой красный с белым трамвай подкатил к трамвайной остановке. И там, где наверху, где положено, там номер 49 А слева от другой номер. 25-й. Очевидно, при перемене маршрута один из номеров забыли снять. И люди так толкаются, лезут в трамвай тревожно, спрашивают друг у друга. «Простите, как он идет? По 49-й или 25-й?» «Слепой, Соли, Номер не видел?» 49. Ну, чего подобного. Это 49. -й. Но сегодня пустили по 25. -й. По просьбе трудящихся. Пожалуйста, вы 49. Я сажусь, но не 49. Я а 25. -й. Ну, короче, напился полной трамвай. Тех, кто сел в 49. -й. И тех, кто влез в 25. -й. Двери закрылись, трамвай поехал. Гражданин, кто-нибудь толком может мне объяснить, в каком трамвае я еду? Лично я еду в 49. -й. Ну посмотрите, на нее все едут в 25-м. А барышня в 49-м. Я сейчас от смеха умру. Умрете вы позже. Когда на 49-м приедете на кольцо в Кузьминке. Душечка, мы сначала с нами доедете до Мамонова. А потом на такси за 300 тысяч рванете к себе в Кузьминке. Вас все никто не повезет, оттуда не уезжают. Господин, спросите, уважатый, уважатый. Ты должен знать. Ну, вожатый а закрылся. что-то в микрофон, ничего не слышно. <свят> Граждане, друзья, ну мы же разумные существа. Давайте проголосуем. Куда едет большинство, по туда поедут все. Так, поднимите руки, Кто едет на этом трамвае в Мамоново? Да, 55. А есть идиоты, которые думают... Что в этом трамвае они приедут в Кузьминке, тоже 55. Женщина, прекратите истерику, не сморкайтесь с меня. До моста 49-й, 25-й идут одинаково. Потом один из них повернет налево. А я говорю направо. Мужчина очень некрасиво. Все орут, вы молчите. Что, вы один знаете, куда идет этот трамвай? Да, я знаю, но я вам не скажу. Почему? Повжу, вы выброситесь. Пошучите, куда идет этот трамвай, вы меня пугаете. Между нами говоря, он идет по-восьмому маршруту. Я дал вожатому червонец. Он обещал подвезти. Уступили бы место старушки. Бугай, Скепки, я вам говорю, это я-то старушка. Да я моложе вас всех вместе взятых. Просто после вчерашнего я плохо выгляжу. Вот видите, бабушка моложе меня. теперь ей будут вступать место? К тому же старуха едет в 49 а я в 25-м. Пускай сначала к нам в трамвай пересядят. Послушайте, может быть это террористы? В каком смысле? Ну, угнали трамвай на нем в Грецию. Из с каких пор 49 стал ходить в Грецию? А меня жена просила купить дрожжи. Вы знаете, у Греции дрожжи есть. В Греции все есть. Но на 49-м вы туда не доедете. А на 25-м... В этот момент трамвай выехал на мост. Все замерли. Налево не повернул. Половина пассажиров восторженно взвыла. И направо не повернул. Тут подпрыгнула от радости вторая половина, бросилась целовать первую. Трамвай шел прямо туда, куда никому не было нужно. то Все были счастливы, то, что справедливость восторжествовала!